Так, все, ты в эфире. Да, Радик, спасибо. Ребят, приветствую вас, прошу прощения за опоздание. Были технические неувязки у нас, мы все вопросы решили. Сейчас я нахожусь в Москве, сегодня утром приехал. Есть интересная информация, и также, как всегда, мы ответим на вопросы акционеров и расскажем о планах на будущее. Значит, информация, которая сейчас на данный момент, Являться важно это то, что 21 числа у нас будет мероприятие в Москве. Александр Сергеевич Когушев приедет на этой неделе. И 22 числа у нас будет собрание акционеров после этого мероприятия. Дальше мы постоянно продолжаем проводить встречи с различными людьми. Приезжают директора заводов, директора предприятий. Приезжают различные делегации из разных стран. Приезжают различные представители представители администрации различных регионов, которые ведут с, нами, ведут с нами переговоры по поводу того, чтобы поставлять генераторы в те или иные регионы нашей страны или за рубеж. Вчера, вчера провели переговоры с Китаем, где приезжало два человека. Они представляли.. Как, как имя, Слав? Как имя этого человека вот из Китая, с Да, вот вчера, вчера приезжали к нам два человека из Китая, один из которых, по доходам, по уровню развития там в Китае, он то есть стоит на одном месте с тем же человеком, который является владельцем сервиса Али Баба. То есть один одним, одним из самых богатых людей Китая, который заинтересовал в нашей технологии, и они тоже хотят получить эту технологию одним из первых, но, как мной было сказано ранее, эта технология будет производиться только в России. Почему? Потому что все ресурсы для производства генераторов, все составляющие, это самая основная, для корпуса, обмотка медная, все эти ресурсы находятся на территории России, поэтому на территории России мы будем производить данную технологию. Дальше, Очень часто люди задают вопрос по поводу, где посмотреть патент на данное устройство. Напомню, что на нашем сайте есть раздел компании, и в этом разделе есть ссылка, в которой написано «Патенты Александра Сергеевича Пугушева. Вот туда нужно вам пройти, нажать на эту ссылку, и вы ознакомитесь со списком патентов. У Александра Сергеевича Пугушева. их более десяти. Все они направлены на развитие социально-экономической сферы, развитие экологии нашей планеты все эти технологии будут применяться в дальнейшем сейчас на данный момент в нашей компании запущено первое производство это технология создания генераторов без магнитного сопротивления на основе этих генераторов мы будем убирать все атомные и угольные электростанции на планете, менять на них генераторы заменять на наши генераторы, то есть производить модернизацию всех электростанций тем самым мы не только обеспечим бесперебойную подачу электричества на планету увеличим ее ее мощность, ее количество, так как на данный момент все страны используют в принципе все электричество, которое сейчас на данный момент вырабатывается. И для того, чтобы произвести какой-то скачок на планете, развиться, построить новую промышленность, заводы и предприятия, в странах нет электроэнергии, нет этого ресурса, который бы смог позволить странам быстро развиться и быстро достичь каких-то новых технологий. Только с нашими генераторами у стран появляется возможность без топлива, быстро, в кратчайшие сроки получить столько электроэнергии, столько стране необходимо для того, чтобы производить те или иные модернизации в промышленности, в социальной сфере в экономической сфере. Напомню, что в конце мая у нас будет официальное открытие нашей компании, где будет производиться презентация нашего устройства. Презентация будет проходить в Москве. Подробнее о месте и времени мы сообщим дополнительно. Что касается, многие спрашивают, где у вас там юридическое лицо, где документы, почему вашей компании в на сайте никакой информации о том, где зарегистрировано, в какой стране. Еще раз напоминаю, я уже не раз об этом говорил, что компания сейчас находится на стадии регистрации. На данный момент больше 10 человек из разных стран составляют наш юридический отдел, эти люди... Они прорабатывают пакет документов для того, чтобы наша компания могла в любое время на территории любой страны заключить договор, контракт с любым предприятием, в их правовом поле, без проблем сотрудничать со всеми странами на планете, менять электростанции, модернизировать их, неважно в какой стране, на каком континенте. И для того, чтобы у нас были такие возможности, нам необходимо подготовить пакет документов и создать юридическое лицо. Этот отдел у нас юристов работает, они сказали, что пакет документов будет готов примерно после майских праздников, где-то в середине мая. Мы ознакомимся с этим проектом, он, скорее всего, будет сразу же опубликован. После публикации будет процедура регистрации компании, и после регистрации мы сможем заключать договора, контракты с со всеми предприятиями на территории нашей страны и за рубежом. Следующий этап – это когда компании, предприятия, промышленники владельцы различного бизнеса будут участвовать в нашем проекте. Каким образом это будет происходить? После того, как будет зарегистрировано юридическое лицо, будут открыты счета, созданы фонды. И на банковских ячейках, на банковских счетах будут аккумулироваться средства инвесторов, которые будут вкладываться для того, чтобы приобретать наши генераторы и развивать нашу технологию. Это крупные игроки, крупные промышленники не только в России, но и из других стран. Деньги на этих счетах будут заморожены. После того, как поставка генераторов начнется заказчику, эти деньги будут размораживаться. И эти же деньги будут идти на то, чтобы финансировать нашу компанию. Это, например, выкуп токенов по 3100 рублей у наших участников. Это финансирование различных проектов, которые будут развиваться на базе наших генераторов. Таким образом, сумма, сумма инвестиций вот этих крупных игроков она будет превышать количество стоимость токенов. Тех, которые сейчас выпущены, если умножить их на 3100, то стоимость крупных игроков, инвестиций этих средств, их хватит для того, чтобы выкупить все токены в этой компании и еще останется. Поэтому ничего это сделано для того, чтобы люди обычные, это среднестатистическое население нашей страны, могли свободно приобрести генератор стоимостью 500 тысяч рублей или миллион рублей, а также для того, чтобы у них появились средства для того, чтобы рядом с этим генератором построить свой дом, родовое поместье или организовать маленькое производство. Каким образом это будет происходить? Стоимость среднего генератора для коттеджа, например, двухэтажного для небольшого производства, это как минимум 50-100 киловатт. Стоимость такого дизельного генератора сейчас на данный момент дизельного, который работает на топлива, составляет в среднем полмиллиона рублей, от полумиллиона до миллиона рублей. Где обычный человек, где среднестатистическое население возьмет миллион рублей на покупку генератора? Дело в том, что покупая сейчас токены по 50 рублей, они получает возможность осенью продать токены по 3100 рублей, тем самым получить увеличить свой финансовый портфель для того, чтобы построить родовое поместье или сделать какое-то небольшое промышленное производство, а какую-то часть токенов пустить на приобретение данного генератора. Имея генератор, человек становится независимым, он может уже более свободно передвигаться, он может на свободной земле построить себе независимо от коммуникаций, независимо от проводов, сделать себе воду, свет, тепло, электричество. В принципе, все, что ему необходимо на данный момент. Почему необходимо в кратчайшие сроки запустить производство генераторов на территории нашей страны? Для того, чтобы срочно, в кратчайшие сроки, убрать все электростанции угольные и атомные в на нашей планете. Почему? Потому что все угольные электростанции, они убыточные, они используют большое количество угля для того, чтобы вращать генератор с магнитным сопротивлением. В среднем каждая угольная электростанция, она использует от 5 до 10 вагонов руля в, в сутки для того, чтобы преодолевать магнитное сопротивление генератора размером 2-3 метра и вращать его ротор. То есть электростанции, которая размером, размером с предприятиями, с маленькие поселки эти электростанции вращают генератор, который размером всего лишь 2-3-4 метра в длину. Но такое сильное у него магнитное сопротивление, и для того, чтобы ее повернуть и ворота, строится огромнейшая угольная или атомная электростанция. Еще раз напоминаю, атомная электростанция, она в атомном реакторе никакой электроэнергии не несет и не выдает. Атомный реактор, он хипятит воду, а вода, превращаясь в пар, вращает паровую турбину, а паровая турбина вращает генератор. И генератор уже вырабатывает электроэнергию и подает ее в город или на какое-то промышленное производство. Радик. если есть какие-то вопросы, давайте, задавайте, я сейчас быстренько отвечу и продолжим дальше. Саш, ну там вопросы задавали ранее, Мы как бы. их немного. Скорее, ребята, давай, сейчас все, 5. Все по порядку, все вопросы зачитывай, с первого по последний мы будем отвечать. Так, давай, давай, что? давай. А Насколько приедет Акушов? Ну, Какое время? Насколько ну, он будет здесь в России в то время? 21 числа мероприятий, 22 числа встреча с акционерами. Эти два дня он точно будет здесь в России. Глубый mm -hmm. ну, вопрос, конечно, я не знаю. Что будет в сентябре с контрактами по 3100 рублей? Не знаю. Что будет Еще раз, что будет в сентябре, если... Что будет в сентябре с контрактами по 3100 рублей? Я не знаю, что это эти контракты их можно будет пустить для того, чтобы приобрести у нас генераторы. Можно этими контрактами оплатить электричество, которое будет идти от наших генераторов, например, в маленькие поселки, в города, а потом и во все предприятия и города на нашей стране. Также на эти, токены, эти токены можно будет продать на другую страну по более выгодному курсу, например, в Германии, один итоген будет стоить 19 тысяч рублей, потому что один мегаватт электроэнергии в Германии стоит 19 тысяч рублей на данный момент. И на этот год их стоимость опубликована Uh, стоимость легковатой электроэнергии в Германии – 19 тысяч рублей. То есть этот токен на территории Германии с 1 сентября у вас был 119 тысяч рублей. – Смотрите, какие подтверждающие документы будут на руках у тех, что купил контракты. И какие, и какое подтверждение заранее, что компания сама среди у него выкупит контракты по цене 50 рублей? Здесь человеку нужно изучить, что такое блокчейн, и тогда у человека появляется понимание, что нельзя эту систему как-то подделать, как-то обмануть. Наличие самого токена на руках у человека является подтверждением того, что он поддержал нашу компанию на старте, он, он вложил деньги в развитие этой компании, у него есть эти токены. Эти токены никак нельзя подделать, если они у вас на руках, вы можете приобрести у нас генераторы за эти токены, обратить электроэнергию или отдать их нам обратно, в нашу компанию, для того, чтобы обменять их на деньги. Ну вот уже в этом же вопросе, что, а, какие гарантии, что компания будет покупать эти только по 3 тысячи тоже... Какие гарантии? После того, как будет создано юридическое лицо, крупными предприятиями, промышленными, с из разных стран будут заключаться контракты. На основании этих контрактов будут ими перечисляться средства на банковские счета, на которых эти средства будут заморожены. Эти данные будут обнародованы, все будут понимать, что что, какие суммы у нас на счетах имеются для того, чтобы выкупать эти токены и потом производить финансирование нашей компании, делать производство этих генераторов на территории всей страны и дальше производить уже какие-то новые технологии, новые товары на основе наших генераторов. Так. Можно ли купить контракты сплаченные? Стоимость, стоимость одного контракта 50 рублей, поэтому... Вы можете скинуться, например, с по 10 рублей и купить один контракт. Минимальная стоимость одного контракта 50 рублей, то есть каждый человек может позволить себе за 50 рублей купить хотя бы один контракт. Если у вас нет 50 рублей, то, конечно, с по 10 рублей можно скинуться и приобрести один контракт. Но он будет какого-то одного человека храниться, и вам нужно договориться у собой. – Смотри, какого... с тобой. имеют ли права застройщики, на котором на данном этапе купить контракт, который лично построит дом, или несколько тому продавать энергию от генератора жильцам, которые выкупят Длинный да, вопрос здесь плохо слышно. Еще раз, Радик, повтори, пожалуйста. Ну, в общем, есть застройщики, которые помогут построить дом а, и поставить генератор. Имеют ли право они продавать а, от, от этого генератора? Конечно, если люди приобрели у нас контракты, на эти контракты купили генератор, они могут пользоваться им так, как угодно. И если у вас нет генератора, конечно, они могут предоставить вам электроэнергию от этого генератора. Но они будут предоставлять не по той цене, которая предоставляет вам государства а по более низкой цене, так как у них нет затрат на, при, на поставку вам электроэнергии. То есть они, да, могут... Вы можете совершать, можете нет, приобретать электроэнергию по цене, например, в 10 раз ниже, чем той, которая у вас сейчас в розетке. Какие вакансии требуются, где можно знакомиться в списке? Какие вакансии? Мы сейчас публикуем наш список вакансий, он будет опубликован на нашем новом сайте, который сейчас создается. К слову о вакансиях, сейчас будет в этом году организовано производство более чем на 100 предприятиях в нашей стране. Список вакансий пополняется, нам будет примерно к августу месяцу требоваться примерно 15 тысяч человек. Это директора предприятий, весь выживший персонал, логистика. Служба доставки, обслуживания, отдел продаж, отдел разработки. Общем, целая инфраструктура, целая компания такой огромная, которая на мировом уровне будет продавать генераторы на весь мир, модернизировать электростанции. И в нашу компанию будет, конечно, набираться большой штат сотрудников, это несколько тысяч человек. Подробнее об этом будет написано на нашем сайте. Сейчас формируются отделы, которые будут заниматься именно информированием населения, именно оформлением документов, то есть полностью по трудовому законодательству будут люди приниматься на работу, заниматься производством на наших предприятиях, участвовать в процессе реализации этого проекта на территории страны и в других странах. Именно. 21 числа на мероприятии в Москва-Сити да, будет Dakar, что ушел что, что-то говорить? Что как будет. 21 числа это мероприятие не нашей компании. Это ежегодная премия «След во Вселенной», которая каждый год проходит в нашей стране. Но этой премии на эту премию приглашают людей, которые сделали какой-то вклад в развитие нашей страны. В науке, в искусстве, в какой-то там, в экономической сфере, ну, не где, в производстве, промышленстве. И Александра Сергеевича из Италии пригласили в нашу страну поучаствовать в этом мероприятии. Что он там будет, говорить, какие ему будут там задавать вопросы и как он будет там участвовать, это нужно спрашивать у наших организаторов этого мероприятия. На данный момент мы являемся гостями данного мероприятия. Так, какая гарантия на генератор будет? На, на данный момент, что касается количества часов, которые будет прорабатывать генератор, это будет, изначально мы планировали, так как состав генератора такой же, как и у существующих, то есть трущиеся детали это подшипники, ремень, для того, чтобы генератор прорабатывал более долгий срок мы пошли путем разработки новых подшипников и ремней для наших бестопливных электростанций. И занимаясь этим вопросом, на нас вышли люди, это наши академики здесь, в нашей стране, которые еще в Советском Союзе занимались решением такой задачи, как производство подшипников и ремней для луноходов, которые в космосе должны были обеспечивать задачу. У них колеса должны были быть на подшипниках, эти подшипники в космосе должны были работать. И таким образом, эти люди предложили нам эту технологию, предложили нам выпуск данных подшипников именно для применения в наших генераторов, и предложили специальные составы ремней, ресурс которых будет увеличен в десятки раз. Таким образом, ресурс генератора в среднем будет составлять примерно 50 лет бесперебойной работы, в дальнейшем ему потребуется лишь замена подшипника, либо ремня, либо замена подшипника ремня вместе, которая будет произведена бесплатно нашим отделом технического обслуживания. То есть человек то здесь никаких проблем с этим испытывать не будет. Там по телефонному звонку или как через несколько лет будет связь у нас на планете, никто не знает. То есть через 20-30 лет вам необходимо будет подать заявку нашу компанию при службе, службе технической поддержки и проведет вам все необходимые работы. Как часто Александр Бугушов будет посещать Россию? Как часто? Я думаю, что человек будет сейчас ездить по всему миру, проводить какие-то мероприятия, вести какие-то деловые встречи, переговоры в различных странах. Как часто здесь я не могу сказать. Как часто он будет посещать Россию? Я думаю, больше времени все-таки будет проведен в России. Так, может ли Александр Бугушов поучаствовать в одном из гонщиков? Я думаю, да, в дальнейшем мы сможем организовать такую встречу. На данный момент в Италии команда под его руководством уже провела переговоры на всех верхних уровнях, то есть все правительства Италии знают, как это генератор, промышленники, производственники. И сейчас в Италии готовится такой масс массовая программа по модернизации страны на основе этой технологии. И вся команда сейчас занята тем, что также ведут переговоры, налаживание... Производство там в Италии этих генераторов, есть, глобальный процесс, люди в этом заняты, и поэтому сейчас просто элементарно нет времени для того, чтобы э, поучаствовать, там час или два выделить поучаствовать в вебинаре для России. Для этого созданы команды, есть команда в Германии, есть команда в Италии, есть команда в России, и вот команда, которая представляет эту компанию в России, она, в принципе, занимается тем, что дает информацию напрямую от Александра Сергеевича Кугашова, и тем самым люди получают информацию, в принципе, из первых рук. А где можно ознакомиться с директорами? Я думаю, мы скоро на сайте подготовим материал, потому что, насколько вот искали в интернете, информации мало. Сам Александр Сергеевич Кумушов, в принципе, рассказывает о себе на своем YouTube-канале, который у него уже идет два года. Там он рассказывает о своей технологии, немножко о технической части, касается... Есть также много полезной информации, которая... Если понимаешь, что такое электрический ток, открывается видение и, состава там, клетки или устройства мироздания и так далее. Вот с этой информацией можно ознакомиться на его YouTube-канале, а в дальнейшем скоро на нашем сайте появится и бигарахи Александра Сергеевича Гугушова. Мы соберем материалы, опубликовываем с фотографиями, с описанием, э, с подробным, может быть, описанием его патентов и так далее. Как – бы, э, Вы просто заканчиваете есть гарантия, что правительство не завернет этот проект? Конечно, такая, ну, просто нужно понимать, правительство в курсе, что мы производим эти генераторы, и правительство сейчас обеспечивает всестороннюю поддержку этой технологии, также будет обеспечивать безопасность этой технологии, в том плане, чтобы в России эта технология стартала раньше, чем в других странах, чтобы эта технология не была вывезена в другие страны, и здесь, здесь в любом случае эта технология начнется один из первых правительство пусть, и всем это нужно и если вы понимаете что все, все электростанции на лапании нужно модернизировать то а все электростанции большинство электростанций принадлежат нашей стране тем более мы монополисты в атомной промышленности то есть кто если не наша страна будет производить эту технологию и продвигать ее на весь мир так вот еще такой вопрос последний какова очередность распределения генераторов если какие-нибудь списки получат да, конечно, это, это возможность э, реализуется при помощи системы блокчейн. Мы видим, какие кошельки приобретают наши контракты. То есть можно, каждый человек видит определенный кошелек, видит сумму контактов на этом кошельке и видно, как, э, какой человек, в какое время приобрел проверил наши, наши контракты. И те, кто приобретает... Эти контракты в первую очередь, то есть самые первыми те будут получать самые первыми наши генераторы. То есть у вас есть, вы завели кошелек, мы купили миглат контракты, ваш кошелек отображен в системе блокчейн. И видно, на каком месте находится ваш кошелек, в очередности его создания, в очередности приобретения этих контрактов. Таким образом, если вы одним из первых создали кошелек, приобрели контракты, все это видят вы одним из первых получите наши генераторы. Так что не теряйте времени приобретать наши контракты, пока они э, находятся на низком уровне по стоимости. Сейчас их стоимость составляет 50 рублей. Напомню, что цена изменяется и опубликована на нашем сайте. Каждые две недели цена изменяется. Ее рост будет составлять в общей сложности до 3000 рублей к 1 сентября. Поэтому следите за ростом курса акций, следите за изменением цены. Не, не забывайте, что только за наши контракты вы можете потом приобрести эти генераторы. Если вы все еще сомневаетесь, то возможно стоит принять решение именно сегодня, потому что скоро будет изменение стоимости. Может быть, стоит какое-то количество контактов приобрести уже сейчас. Потому что есть люди, которые приобрели их еще 1 марта по 5 рублей сейчас, стоимость контактов составляет 50 рублей. То есть люди в принципе, 10 раз увеличили свой капитал, который они вложили в эту компанию. И еще тут спрашивают, когда, когда поедешь, то ну, про тебя, когда ты поедешь, потом. Чтобы, чтобы снять видео производстве. Ребят, да, ребят, я хотел в пятницу же вылететь в Томск, чтобы произвести там э, переговоры на предприятии, снять для вас видео, но э, произошли такие непредвиденные изменения. У нас э, несколько срочных здесь переговоров в Москве сегодня и завтра при различных делегации. То есть э, нужно провести эти встречи, дать людям информацию. Э, эти люди будут... Э, э, в других странах э, содействуют развитию нашего проекта и поэтому было принято решение выехать в Томск примерно в понедельник или вторник на в следующей неделе это значит что примерно в среду Четверг э, будет я выложу видео э, фото видео фотоотчет о том как я съездил в Томск э, провел там переговоры на предприятии э, э, ну и покажу какая сделана работа на каком этапе сейчас э, находится создание этих генераторов так, ну все в принципе все остальные вопросы да, Радик, я тебя понял. У нас сейчас ожидается встреча, мы сейчас находимся здесь на конференции. Через 10 минут люди меня будут ожидать в зале, я сейчас побегу. Мне было приятно, что вы опять нашли время, мы создали информацион, ну, информационный посыл для людей, потому что информация сейчас является важной для людей, потому что нужно следить за тем, как развиваться эта компания, что происходит. Сейчас будет организован у нас отдел, который будет постоянно заниматься проведением вебинаров, освещать это мероприятие, создание этой компании. Будут корреспонденты в разных городах собирать видеоматериалы, публиковать на сайте. Будут еженедельные выпуски новостей. В скором времени мы все это организуем. Это примерно запустится уже 2 месяца. Так что ожидайте. Сейчас все это идет в ручном режиме. сформируется команда на территории страны. Сейчас у нас уже несколько сотен человек в разных городах. У нас уже... Скоро будет около 100 представителей в различных регионах, но не только в России. Сейчас формируется команда развития компании уже в других странах. Скоро мы опубликуем список представителей в других стран. Так что все идет своим чередом постепенно, постепенно. Компания развивается. Напомню, что у нас пока нет рекламы, нет официального открытия компании, которая будет лишь в конце мая. Но о нашей компании знают уже большое количество населения не только в нашей стране, но и по всему миру. Я бы сказал, это одна из причин, почему токены продаются сейчас по дешевой цене, ну, только да, да, забыл сказать, что сейчас еще отпускной, отпускной объем токенов составляет 10 миллионов рублей в одни руки, а послезавтра, послезавтра с 16 числа, как мы и говорили, этот порог будет уменьшен до 5 миллионов рублей в одни руки, то есть с 16 числа 2018 года, 16 апреля, отпускной объем токенов в одни руки будет сокращен до 5 миллионов рублей. Напомню, с какой целью мы делаем данное, э, данное ограничение для того, чтобы э, для того, чтобы больше и больше людей смогли приобрести наши токены. Наша цель, чтобы каждый человек приобрел хотя бы один токен, понял, что появилась данная технология, начал думать о том, как применять данную технологию в своей жизни, в государстве и так далее. То есть мы не хотим, чтобы пришло какой-то богатый человек и выкупил у нас все токены целиком. Вначале были уже такие предложения, были компании, которые хотели выкупить все токены целиком и даже предлагали двойную стоимость всего пакета токенов, но руководство компании отказалось от, от, такого, от такого действия и было принято решение распространить эти токены с среди, с среди населения. Чем больше населения. Чем больше людей получат эти токены, тем лучше для компании. Саша, вот еще вопросы задают по поводу смарт-контрактов. Как это прописано это все в этой технологии? Что именно, в... Что именно э, прописано в смарт-контрактах? Ну, то есть, э, вот есть -то условия или только как в blockchain это все прописано? Ну, вопрос вот такой задали. Uh -huh. То есть у нас, вы можете зайти на сайт на странице, там есть вся необходимая информация, там у нас все, все то, о чем я сказал, у нас на сайте это опубликовано и прописано. Скоро у нас будет создан профессиональный сайт, у нас работает целая команда программистов и дизайнеров, и на том сайте мы еще более подробно выложим все материалы, подробные инструкции, описания, видеоматериалы, будет больше информации. Радик. Да, так. Радик, давайте заканчивать, потому что через пять минут нас уже ждут на конференции. Ребят, было приятно пообщаться. Я думаю, что после поездки в Москву в понедельник я попробую либо записать видео, либо еще раз проведем вебинар, подведем итоги вот этой выходной командировки. То есть сегодня-завтра у нас будет встреча, будет, будет какая-то новая информация. Я приеду в понедельник в киров и обязательно либо сниму видео, либо опять проведем вебинар. И я расскажу о том, что происходило в эти выходные, чего добилась компания и какие планы у нас на будущее. Что только начинается. Да, у нас еще несколько дней компаний, то есть еще в принципе официального открытия даже не было, а знают уже так, еще раз повторяю, во всех страны. Ну давайте, ребят, счастливо, всем вас. Да, ребят, счастливо, все, пока. Ну, блин, круota.